Дефолт госкомпании Роснана. Как он отразится на курсе рубля и фондовом рынке России? Всем привет, друзья! С вами Инвестицион и сегодня мы поговорим об очень громком событии, которое, наверное, потрясет или может потрясти российский фондовый валютный рынок. Это возможный дефолт крупнейшей в России госкомпании Роснана. Итак, что же по факту произошло? 19 ноября на сайте компании Роснана появилось сообщение, пресс-релиз о том, что компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций по поводу реструктуризации этого долга. То есть, иными словами, Роснана признает тот факт, что она не может обслуживать этот долг. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок, то есть, грубо говоря, они понабрали долгов и теперь не могут их отдавать. В каком виде представлены долги компании? Это 40 миллиардов биржевых облигаций, то есть те, которые мы можем купить на Московской бирже, и 30 миллиардов облигаций, которые у институциональных инвесторов. И в пятницу Московская биржа еще до объявления пресс-релиза приостановила без объяснения причин торги по этим облигациям Руснана. Среди них есть те, которые Роснана должна погасить через 10 дней, и еще 4 выпуска, по которым в декабре нужно выплатить купон, то есть проценты. То есть, в общем-то, ситуация очень плохая для держателей э, облигаций Роснана. Если среди под, моих подписчиков есть такие, обязательно напишите в комментариях. Также напишите, почему вы покупали облигации Роснана, чем вы руководствовались при принятии данного решения. Итак, идем дальше. Серьезные проблемы у Роснана начались еще в 2020 году, когда компания читалась о резком падении стоимости своих активов на 35% и чистом убытке на 52 миллиарда рублей. Это огромный чистый убыток. По сути, чистый убыток на 45% от стоимости активов, не совсем понятно, чем он был образован. Компания заявляет о том, что там были какие-то масштабные инвестиции, но, опять-таки, госкомпания – это всегда непрозрачность, это возможность какой-то коррупции, распилов и так далее. Поэтому я и не советую никогда инвестировать в государственные компании, потому что они не инвестоориентированы в большинстве случаев. И в целом компания э, за последние 10 лет сгенерировала 96 миллиардов рублей убытки. То есть да, в какие-то годы была прибыль в какие-то убытки, но в среднем всегда были убытки. Но что меня больше всего поражает, это баланс Роснана. На начало 2021 года э, их долг достигал 88 миллиардов рублей, а денежных средств было в 111 раз меньше всего 711 миллионов рублей. В первом году после смены э, директора компании с Чубайса на нового директ-выходца из Ростеха Куликова компания все-таки получила прибыль 5,8 миллиардов рублей э, от операционной деятельности. Конечно, это небольшая сумма по сравнению с их долгом. То есть на выплату процентов по долгу пришлось 4,9 миллиардов рублей. И еще нужно гасить тело долга 2 миллиарда триста миллионов рублей. И получается, что тело долга компания гасила уже за счет долговой нагрузки. То есть, по сути, это очень проблемная компания. И что мне не нравится, то что рейтинговые агентства и фич, и российские э, агентства давали Роснана высокие рейтинги. Например, в декабре прошлого года рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Роснана на уровне тройное Б с прогнозом стабильный. Что такое уровень тройное Б? Это максимальный кредитный рейтинг, практически максимальный, у для российских компаний. То есть у самой Российской Федерации э, рейтинг тройное Б ⁇ насколько я помню, от Fitch. А у Роснана тройное Б такое же, как там, у Сбербанка, допустим, у госкорпорации ВБРФ. Э, и как аргументировало агентство присвоение этого рейтинга? что с момента основания компания имеет хорошую историю получения господдержки и в случае дефолта в кавычках Роснана не будет непосредственной угрозы для предоставления важных государственных услуг однако это может привести к умеренным политическим или экономическим последствиям для государства то есть э, агентство фич считает что государство даст денег Роснана, так как для государства это значимое предприятие и соответственно оно не захочет э, скажем так чтобы там были какие-то проблемы и если если действительно у Роснана будет дефолт, если оно откажется выплачивать по своим кредитным обязательствам, то это существенным образом ударит по долговому рынку России, упадут в цене э, облигации Федерального займа, корпоративные облигации России, соответственно, вырастет их доходность. Ну и, естественно, упадет российский рубль и российские акции. Соответственно, ФИЧ оценили готовность государству помочь Роснана как сильную. И на основании этого дали такой высокий кредитный рейтинг Роснана. И вот, 23 ноября выходит новость, что Роснана и Сколково перейдут под управление госкорпорации ВБРФ. Что такое ВБРФ? Это государственная структура, национальный э, институт развития, так называемый, который содействует реализации социальной экономической политики по повышению конкурентоспособности страны. То есть, э, по факту, это очередная госконтора. Задачи которой финансировать различные социальные, э, стратегические проекты, но мы знаем по факту, чем они, конечно, там занимаются. И, в общем, вот эта крупная компания ВБРФ э, хочет на свой как бы баланс взять эти долги, э, взять в управление и Роснана, и Сколково, и, соответственно, скорее всего... Долги компании Роснано будет уже выплачивать ВБРФ. Кстати, облигации ВБРФ, они тоже доступны неквалифицированным инвесторам и торгуются на московской бирже, они имеют подозрительно высокую доходность, там по пятилетним облигациям около 12% доходность. Вот я открыл эту облигацию в ВБРФ, 11,6% доходность до 25 года облигации. Собственно, кто держит эти облигации, они, скорее всего, в цене упадут и доходность всех вырастет. Я вообще не рекомендую покупать облигации компаний, которые не публичные, то есть различных госкомпаний, там ВБРФ, Дом РФ, Роснана, не знаю, там Росгидрострой или еще что-нибудь. Да, они государственные, но они точно так же подвержены риску дефолта и далеко не факт что государство их будет спасать по крайней мере у меня в этом нет стопроцентной уверенности конечно если так или иначе инвесторов кинут и владельцам облигаций покажут комбинацию из трех пальцев то, скорее всего, мы увидим выход из нашего растущего канала по рублю, и тренд сменится на ростовую сторону доллара. То есть, скорее всего, рубль тогда будет расти уже там 75-76 будет, а еще если геополитическое будет обострение, соответственно, будет довольно сильное ослабление руля, рубля. Но я считаю такой сценарий маловероятным. Все-таки 70 миллиардов рублей, это около одного миллиарда долларов, это не такая большая сумма для государства. Тем не менее, я считаю, что в понедельник на открытии торгов а, фондовый рынок России упадет, индекс РТС будет около 1700, возможно пробьет этот уровень, потому что действительно события очень негативное. самое главное, что а, таких прецедентов у нас еще не было, чтобы у госкомпании были такие серьезные проблемы. И действительно, я считаю, что в ближайшие несколько лет есть большие риски для того же, например, ВТБ, для крупных российских банков, касательно их ипотечных облигаций не облигаций потому что сейчас занимают активно на фондовом рынке а, различные государственные организации большое количество долга а непонятно как этот долг будет потом обслуживаться и те, кто пришли инвесторы на фондовый рынок, я очень настоятельно всем рекомендую детально изучать те компании, облигации, акции которых вы покупаете. Потому что да, облигации могут быть надежным инструментом, но а, далеко не всегда. И не стоит полагаться только на кредитные рейтинги. Потому что вот у того же Росна на кредитные рейтинги были высокие, но тем не менее а, очевидно, что они не соответствовали не соответствовали реальному положению дел в компании. Ну и также плохие новости для держателей облигаций федерального займа ОФЗ, потому что они, скорее всего, также упадут в цене, если дефолт случится. Но даже если дефолт не случится, я считаю, что они тоже упадут в цене, может не так сильно, но все равно. В общем, для держателей российских облигаций наступили не очень хорошие дни в связи с этим событием в Роснано. А если вы не хотите попадать в подобные ситуации и покупать облигации тех компаний, которые э, могут дефолтнуться, то подписывайтесь на мой канал. Мы здесь тоже говорим и об акциях, и об облигациях надежных. Посмотрите обязательно мой ролик о том, как выбирать облигации. Ссылка будет в описании и в подсказке. И тогда вы, э, скажем так, не подвергнетесь такому риску. А еще хочу дать небольшой такой лайфхак. Значит, Роснана возглавлял Анатолий Борисович Чубайс. И сразу хочу сказать, что где бы не фигурировала эта фамилия и этот человек, там обязательно возникнут какие-то проблемы. То есть, если вы, например на будущее в какую-то компанию будете инвестировать, если там Чубайс фигурирует, то э, сто раз подумайте, стоит ли туда инвестировать, потому что он возглавлял и РАУ ЕС, и Роснана, и до этого он приватизацию пр пр проводил, и все неудачно, то есть я считаю, что, конечно, это, возможно, конспирологическая теория, но я бы не стал иметь дело вкладывать свои деньги э, в компании, в которых так или иначе занимает какие-то должности этот человек. Это сугубо мое личное мнение. А для того, чтобы узнать, в какие компании стоит вкладываться, больше узнать об инвестициях в фондовый рынок, подписывайтесь на мой канал. Здесь мы ежедневно обсуждаем различные перспективные инвестиции на фондовом рынке и не только. Буду рад видеть вас в числе своих подписчиков. До свидания.